Слоупок News на канале Топ Дота. Я так редко стал делать видосы, что даже пропустил этот охеренный инфоповод. Киберспорт официально теперь находится во втором разделе Всероссийского реестра видов спорта на одном уровне с футболом и хоккеем. И что же это все значит? Сейчас разберемся. Поехали!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 Второй раздел всероссийского реестра видов спорта. Шо за херня? Логично было бы предположить, что это очень круто и круче только первый раздел. Правда? А хрен их на самом деле поймешь. Вот что об этом мне, например, сказала Википедия. Но точно мы знаем только одно – футбол во втором разделе, киберспорт теперь тоже во втором разделе, а это очень хорошо. Кроме того, теперь киберспорт будут развивать на общероссийском уровне, как там было написано, и об этом уже говорит хотя хотя бы то, что футбольные клубы начали собирать команды по датану. Сначала Анжи с хвостом, а теперь вот недавно еще и Зенит. И значит, возможно, что вы своего ребенка будете возить не на теннис и не на футбол после школы, как возили вас ваши родители, а на секцию дотана, например. Звучит как минимум забавно. Ну и кроме того, теперь стало возможно проводить официальные чемпионаты, а также в теории получать различные звания и разряды. Об этом написано вот здесь. Так что шутки про КМС подотки теперь. Неуместны. Но лично для меня теперь еще более остро стоит вопрос того: что же блин такое киберспорт и что мы вообще называем киберспортом. Вас, вот, например, не волнует размытость возможных определений этого слова. Ну серьезно, киберспорт это ведь не дисциплина, это их совокупность. И, признав весь киберспорт, засунув его во второй раздел реестра, мы сделали это как с Доткой и Counter-Strike, которые безусловно являются флагманскими дисциплинами, так и, например, с Warface и World of Tanks и Сейчас вообще все игры в которые можно играть по сетке это официальный мать его спорт и я даже не знаю хорошо это или плохо, правильно или неправильно, почему весь киберспорт позиционирует как нечто единое и цельное Окей, тут нужно соревноваться в виртуальном пространстве, моделируемым компьютерными технологиями. Мне так опять же в википедии сказали, но почему тогда все игры с мячом не объединить под каким-нибудь неймом типа Matchesport, ну а что, отличная ведь идея. Сказать, что в рамках мячи спорта команды соревнуются между собой за право владения мечом. Звучит, как по мне, охеренно. И, что самое главное, сюда можно сунуть и футбол, и волейбол, и, например, какой-нибудь фаербол – это если что спорт такой, который я только что придумал, тот же самый футбол, но с горящим мечом, чтобы веселее было. А почему нет? Ведь написать компьютерную игру и позиционировать ее как киберспортивную – это не так уж и сложно. Например, заданочная помойка под названием Warface, о которой я сегодня уже говорил, сейчас является частью киберспорта и на турниры по этой помойке будут с радостью тратить деньги из бюджета, если я ничего не путаю. И скриньте мои слова, если все будет развиваться именно так, то скоро мы увидим просто гору новых киберспортивных игр от отечественных разрабов, качество которых будет на одном уровне с отечественным кинематографом. Да и цели будут те же самые, вытрясти немного бабосов из бюджета. Так что, как по мне, включать целый класс дисциплин как одну дисциплину – это просто величайший. Маразм. И мне очень хочется, чтобы я ошибался и чтобы на самом деле были какие-то более внятные классификации, которые не позволят Поставить доту и какую-нибудь игру про члены из Steam Greenlight а в один ряд. Но почему-то я об этих классификациях нигде не слышал. А что вы вообще думаете об этой новости с признанием киберспорта и как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что все компьютерные игры можно объединить в одно понятие лишь по одному признаку? Будет интересно почитать комменты, и будет очень забавно, если я зря все это тут развел и где-то мелким шрифтом все же есть сноска со списком официальных дисциплин. Но на этом все. Жду комменты. Ну и если хотите подписки и лайки, это тоже будет неплохо. Я бы не отказался, буду стараться почаще делать для вас видосы. Удачи!